Рада приветствовать всех на своем канале. 23 ноября православное верующее отметит день памяти святого мученика Георгия Победоносца. Согласно преданию, в этот день произошло колесование мученика, в результате которого он должен был погибнуть, но по воле Божией остался невредим. Георгий Победоносец изображен в виде воина на коне пронзающего копьем змея. Изображение Георгия Победоносца присутствует на древнем гербе Москвы. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности, а также заступник для родных и близких всех тех, кто служит в армии. Кроме того, считается, что Святой Георгий покровительствует людям, связанным с сельским хозяйством. Ему молятся о защите от врагов и от людской злобы, от избавления от разных напастей, об утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях, об обретении мира, в том числе мира в душе, об извлечении от тяжелых недугов, о помощи в поиске правильного пути в жизни, об укреплении в вере. Всех православных верующих людей поздравляю с Днем Георгия Победоносца. Пожелаю всем в этот святой и светлый праздник жить в мире с собой, быть справедливым, терпимым, умиротворенным и всегда верить в победу начатого вами дела.